Всем добрый день, меня зовут Мила Колоколова, и сегодня моя задача поговорить с вами о мышлении миллионера. Тема такая вот непростая, есть ли действительно какая-то разница в том, как мыслят миллионеры и в том, как мыслят люди, которые еще не миллионеры, которым очень хотелось бы ими стать. Знаете, я долго думала на эту тему, рассуждала, читала литературу, общалась с миллионерами, даже миллиардерами, и вот к каким выводам я пришла. Прежде, чем меня послушать, поставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь на уведомления о выходе новых моих видео, чтобы мы с вами всегда были на связи. Давайте поговорим о том, как же мыслят миллионеры. Первая вещь, которую миллионеры делают не так, как все остальные люди, они сначала откладывают деньги и только потом тратят. Еще раз, миллионер первым делом первые свои деньги, которые к нему только попадают в руки, за выполненные услуги, работу, все что угодно, он сразу же откладывает часть этих денег в свой капитал, чтобы затем эти деньги начали делать новые деньги. А на все остальные деньги он уже живет, тратит их согласно своим потребностям, своим планам и так далее. Но не наоборот. Как выступает бедный человек? Человек с бедным мышлением, кстати, который может зарабатывать как миллионер но при этом иметь сознание и привычки бедного человека, то есть жить в ноль или в минус. Так вот, бедные люди сначала тратят на жизнь, и потом, если что-то останется, они это отложат, например, на путешествие, на машину, на большую какую-то покупку, и они не понимают, как можно жить по-другому. Но оказывается, может быть вот этот вот самый резервный фонд, то есть этот капитал, из которого можно дальше делать деньги. Но чтобы он появился, если вы еще не миллионер, а только идете к этому, нужно встраивать в себя вот эти первые привычки миллионеров. То есть вместо того, чтобы на 100% денег пойти их прожить, проесть проиграть и так далее, сначала отложите часть этих денег. Возьмите себе за привычку 10, 15, 20% от своего дохода откладывать. Кстати, эта привычка повлечет за собой новую привычку. Если вам сложно, если вы понимаете, что на 90% денег вы не понимаете, как вообще прожить, вам действительно этих 10% будет не хватать. Тогда это очень хороший повод задуматься о дополнительных источниках дохода. Потому что правило номер два. У миллионеров всегда есть несколько источников дохода. Вот сколько я не общалась с миллионерами, сколько не изучала биографии, сколько в жизни не встречалась, у всех есть несколько источников дохода. Это доходы от разных бизнесов, от инвестиций, от каких-то проектов, которые у них возникают спонтанно. Разные источники дохода. То есть доход не один. Запомните, один очень плохая цифра и в бизнесе, и в инвестициях. Знаете, когда у вас что-то одно, то вы становитесь заложником этого одного. Когда у вас один бизнес, если что-то с ним случится, то вы потеряете все. Вам не на что надеяться, у вас нет запасного аэродрома, поэтому всегда имейте как минимум 3-4-7 источников дохода, чтобы чувствовать себя более комфортно. Следующее правило миллионеров – это деньги должны делать деньги. Какое-то странное правило, да, вы скажете, как деньги могут делать деньги? Деньги делает человек своими усилиями своей работы, а оказывается, деньги могут сами делать деньги, и миллионеры это знают. Люди, которые, у которых всегда есть деньги, они знают, что для того, чтобы деньги начали делать деньги, нужно им позволить это. То есть нужно создать такой пул денег и запустить их в работу, при этом не включаясь в активную деятельность, чтобы деньги делали новые деньги. Это называется инвестициями. Потому что инвестирование в чистом виде это когда вы не включаетесь в работу. Это когда вы не делаете тех дел, которые могут сделать другие более опытные люди. На примере расскажу вам: у вас есть квартира, и вы сами сдаете ее посуточно. Вы сами принимаете звонки, вы сами заселяете людей, вы сами выселяете людей, вы убираете квартиру после того, как они уедут, вы стираете белье, вы гладите и так далее. Вы делаете все сами. Для вас это бизнес. Бизнес, это ваша работа, вы посвящаете ей время, вы получаете вознаграждение в качестве денег. Называть это инвестированием ну, – это глупости, потому что это никакое не инвестирование. Как же сделать, чтобы это стало инвестицией вместо бизнеса? Снимаете допустим, несколько квартир, вы нанимаете одного, двух, трех людей, которые вам будут помогать. И весь процесс будет под контролем менеджера, а вы будете только с этого получать деньги. То есть, вы один раз дали некую сумму, и эта сумма сама у вас работает, вы даже не знаете, кто у вас приезжает, вы не знаете, кто уезжает, деньги делают деньги. Вы здесь скажете, ну как же так, ведь, скорее всего меня обманут, ведь так сложно найти компанию, которой можно доверять, ведь так сложно найти человека, которому можно доверять. Я вас понимаю с одной стороны, но с другой стороны, без разграничения обязанностей, без делегирования, без передачи другому человеку Своих собственных функций у вас никогда не будет ни масштаба, ни роста, ни денег. Если бы я контролировала каждую из своих стратегий инвестирования и спрашивала, как там идут дела, влезала бы в ход дела, помогала бы компании работать своими деньгами, улучшала бы их процессы, вы понимаете, что ничего хорошего бы из этого не вышло. Во-первых, я не профессионал в 99% областей, в которые я вкладываю. То есть я даже не представляю, как этот процесс выглядит изнутри. Но даже если бы я и знала, то влезать – это самое плохое, что я могу сделать. Влезть в процесс инвестиций, влезть в процесс, когда деньги сами делают деньги – это чревато негативными последствиями, мягко сказать. Поэтому я принимаю решение отдавать деньги, чтобы они сами делали деньги. Лучше я заплачу дополнительно за управление, за контроль, но сама не буду влезать в этот процесс, а сосредоточусь на генерации новых денег. Третья вещь, которой следуют миллионеры, и это беспрекословное их решение – не брать в долг и не давать денег в долг. Под не брать денег в долг я имею в виду не создавать, не брать плохие кредиты. То есть не брать деньги на жизнь, не брать деньги на свадьбу, не брать деньги на путешествие, не брать деньги, ну просто потому что вот я хочу развлечься. Брать деньги только в том случае, если эти деньги принесут еще большие деньги. Вы знаете, я посмотрела статистику. 100 самых богатых людей нашей планеты на сегодняшний день. Я посмотрела, на чем они делают деньги, я посмотрела, с какими стартовыми возможностями они начинали. И вы знаете, удивительная вещь, я не нашла ни одного человека в этом списке без кредитов. То есть все люди, все богатейшие люди нашей планеты создали свое богатство благодаря кредитным деньгам. А что это значит? Это значит то, что... Кредиты – это очень хорошее плечо, это умнейшие люди нашей планеты, это люди, которые не случайно так сделали, не случайно им банки дают сотни миллионов долларов кредитам, не случайно. Это делается именно для того, чтобы расширить свои компании, расширить свои бизнесы, расширить свои возможности, в том числе и с точки зрения инвестиций. Достаточно просто заработать миллион рублей, если у тебя есть накопление в 100 миллионов, но гораздо сложнее заработать миллион рублей, если у тебя ничего нету или есть всего 100 тысяч рублей. Вот это вот большое искусство. И делать деньги на чужих деньгах, на кредитах, на ипотеках, на рассрочках – это искусство, и этому искусству, безусловно, нужно учиться. Но самая важная вещь – это то, что у миллионеров, у них принципиально другой подход к этому. Они не боятся кредитов, они не боятся вот этих обязательств. Я видела лица своих клиентов, которые подписывали ипотечные договоры на 30 лет, и они просто были такого зеленого, белого цвета, потому что ну, люди явно представляли, это же как через 30 лет мне будет. 60 с чем-то и что же делать, а я вот в этой вот кабале, а я в этой ипотеке, какой кошмар. Еще родственники давят, знакомые говорят, ну все, ты попал, прощайся со своими деньгами, ты теперь всю жизнь обязан. Хотя на самом деле... Когда ты берешь такую ипотеку, когда я, например, брала такие ипотеки, я была так счастлива, то есть первое впечатление, конечно же, такое непонимание вроде как, да, то есть ты видишь эти цифры, график платежей на 30 лет вперед, а с другой стороны радость, потому что ты понимаешь, что деньги-то будут обесцениваться, что пройдет 10 лет и эти 15 тысяч рублей превратятся как сейчас полторы тысячи рублей, ценность денег уменьшается, а ты при этом зарабатываешь с каждым годом все больше и больше, если ты используешь правильные доходные схемы получения прибыли. Поэтому Старайтесь наблюдать за людьми, которые заработали уже не один миллион, старайтесь задавать вопросы людям-практикам, которые в жизни прошли тот путь, который предстоит пройти вам. Не слушайте теоретиков, не слушайте людей, которые любят рассуждать, критиковать, осуждать, сравнивать и так далее. Это все пустословие. Обращайте внимание и следуйте только за теми людьми, которые своим примером, своим опытом доказали, что их слова, это не просто слова, а это их результаты. Будьте счастливы и делитесь своими наблюдениями о жизни миллионеров в комментариях. Эти наблюдения помогут вам, да и мне в том числе, составить действительно полную и реальную картинку того, как обстоят дела на самом деле. С вами была Мила Колокова. до встречи в следующих видео.